Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фромикс. и сегодня будем играть в Касм-Тихаус на сервере ЛБ выходит часто, потому что у меня сейчас переустанавливали винду, и те, кто это видео смотрит, у меня переустанавливали винду, и много чего не сохранилось, еще много багов, поэтому смотрите видео по касм и вообще все, и ЛБ также будет выходить, новые серии. И всем привет, дорогие друзья, с вами Франсис, сегодня будем играть Концент в коцентр на сервере, игре из столицы. Я предначал вам написать лайки и забанить паладина и древнего. И забанить снежного человека. Всем привет. Да, со мной Олег и Лука. Лука, Лука, Лука, Лука Снежный Лука, человек, Лука. паладина и Лавкач. А. Мне забанили... Я... Может, реинкарнатор? Алхимик. Все Это... мои любимые классы. Вурдалак, алхимик, ассасин, мечник или мастер оружия. Как хочешь. Можешь вурдалак, а можешь алхимик. Возьму вурдалак. Вурдалак мне нравится больше, чем алхимик. Да. А, Пещерки. Ай! Я случайно свернул кристалликс. Не-не-не. Случайно кристалликс свернула лучше, не проиграла Вот этого. Приковаи, а бич. Нет. Так. так. О, алмазный нагрудник. О, алмазный поножем. Я горгоны, не лук. Ой. Лука, дабочек. <ануз nicer> у тебя чё, чё, тебе выпало? У меня нагрудник. У меня алмазный у меня алмазный Просто я их с одной стрелы. Я тоже хочу горгоны. Я покупаю, если, ну, типа, чат надо купить, потому что, ну, что мне бесит немного, <смех> не да. да, есть такие случаи, замедление когда... Замедление или алмазный нагрудник? Замедление, мне кажется. Нет, алмазный нагрудник, ты чё? Ты мне только что дошло. Замедление или <смех> алмазный нагрудник? <смех> я, уже, я уже тянулся на замедление, я уже тянулся на замедление. Так ты тупой. Алмазы на грудике или замедление. Вот разница. Либо сходи в. Не ходи. Не тебе. Нет. Ну, может, ну длинно боссе. Но за сколько-то раундов двадцать может попасться. Так. Да. Мечник. Меч и шлем. Алмаз Меч на 7 урона небесная Он. Я, -то я, не я Пару, тоже да? поставлю на него, не знаю почему. Нас... Нас... Кальроз, если Ой, если Но на, на него не сейчас придет. никто не поставит, то все. Чел сорвет куш. А? Нет, Но фух. А да, ты бы не не я, не это, не я, не такого Серега ничего бы не потерял. Не, ты потерял 20 рублей. Я а бы потерял, потеряла, но я ничего не терял. Елки-палки, это моя игра. Мне уже алмаз не ждали. Олег, что не у него? <памятый> что не у него? У него железный месяц, даже сиреное деревьев, а насыпь не урона, супчики алазные нагрузки, на шипеди. Понятно связка и у... эм... идеальные я еще горбоны я кину могу кинуть связку Ой, В целом, они легкие сейчас плюс у меня есть ярость <сосы> <сосы> на меня много тебя поставили на меня... три человека и... И Мы сам поедем, и ты, люди. Костя, пожалуйста я тебя малю выиграй выиграй прошу тебя ты знаешь ты, что мне, то что мы с Лукой заработаем, целый куш еще один чел, а и Лука и еще один чел пусть если ты выиграешь, знай, ты будешь самым профессионалом куш, парень, сел нос ты же мое золото, ты ж мое золото mm, так, и шаг сижу. А я на тебя поставил, я думаю, ну, бывает, гулять ты гуляй. <св> так, я поставлю Луку, почему-то, мне кажется, что он выиграет, ну, хотя кажется, что он проиграет. Ну, Лука, ладно. Пожи, я на говорили? тебя поставил. Таяшка. Челдаун. Ну, бывает. Ну, бывает, умеет, проиграл. Играть, Просто в я поставил. в последнюю секунду взял меч, чтобы ты понимал, алмазный. А да я думаю, ты рукой его победил. Нет. Лука, стреляй. А ты почему не видел. Лука, давай, стреляй, стреляй. Лука, если ты проиграешь, это Пишите. будет просто А, нет, супчики хотя бы ну, есть. Стреляй с лука. Стреляй с лука. Зачем ну, ты берешь луки, если ты с ним не умеешь лука. стрелять? Наперед стреляй Можно Савку переделать? Супчики ешь, супчики. Давай, Сука. с лука наперед. Сука. Ну, короче, понятно. Ну, пожили они, не хватит. У меня уже практически полмаска. Так, что у вас там? Ага, ну у нас кто у нас по классу? Дуэльщик. Я же... Нет класса, дуэльщик. Он гладиатор. Я... А, гладиатор, я просто ниже прочитал. Арена, балансы, сам, скорее всего, я выиграл, ну, это не точно. На меня много людей поставили. Все. Кроме меня. Я ни на кого не ставил. Может, ты ещё от боя с лукой не отошел? Да. Не умеет лукой драться немного, не умеет стрелять. Костя, чего его винить? Я его не виню. Молодец, красавчик. Лука. Я тебя вот даже поцелую. То, что ты не умеешь шить <сёк> наперед. Так. Звучит как не по Не по-христиански, да? не по Не христиански мне говоришь. Хватает... Тут, кстати, на них ровно поставили. Я не наблюдаю ракнидок всем сердцем, что в реальной жизни я людей не боюсь, но я боюсь ракнидов. Боюсь пауков больше, чем людей. Я тоже боюсь пауков. А сейчас я боюсь еще людей из-за одного видео. Да, я тоже. Там, ну, чик-чик-чик делают. Секунд... Спиральный Country. маленький, некрасивый. Чик-чик-чик-чик-чик вот так вот. Да, мне пяти секунд хватило. О, Костя, не напоминай нет опасно Добираться. опасно никогда просто не показывать. Опасно. не выходите на улицу дети не выходите на улицу да. поздно. Вас да мне... по головушке. да Глав... да Главное, что надо они не показывать просто... это... да надо ну, как бы, да да да да да да да да да да да как можно было проиграть? У меня дали вещи, которые у меня все. Лука у меня нет, лука нет. У Человек, человека было долю с маком. У него был сили силы было у него. Свины зомбики, свины харяки. Скоро девятая вела. Я куплю себе шар. Уже не было. Был... Что? Почему все поставили против человека, у которого есть лук? Я не знаю почему, но почему все действуют моими тактиками. Мне не нравится. Наша тактика с Лукой это идеальная тактика. Мы а, ну такс. ладно, всё. Лукой придумал. Эта тактика Лукой, Лукой, Ну как бы, Оливидерчи. да. Так, Али Ведерчи, Адис Амиго, Сол, Крючер. Лек встал. всрал денежки. И... деньги. Так, вы... так, ну я... то хотела огромный кушать. <смаркот> Учительный <смаркот> <смаркот> <смаркот> <смаркот> Девятая волна. О, Олег, ты весь Нет, в фулл маске. Серьёзно? Не да. Нет, ни шлема не хватает. Нагр... Ни хера. Ты видел меня вообще? Где был? А, ну вижу. У меня уже шарт есть. Посмотри на мой лук. Ну, у вот лук. Кстати, у меня защита четыре уже на нагруднике. У меня пока защиты нет, я себе только шарт купил. Ой, депутат. Депутаты дерутся. Советую броню прокачать против меня. Я знаю, ты в последнюю секунду шипы купишь. Как бы, Олег, Дышь. твои тактики Дышь, уже а... однозначны. Ой, Олег. Держи подарок. И держи. И выпьем. Ой, привет. Олег, Олег, мы тебя не слышим, но я бы хотел услышать твои впечатления. впечатления. Нам очень интересно. Он грустит. Он грустит. У него грусть в душе. У него депрессия. У него депрессия. Ноль лет. Олег, у тебя депрессия. Олег дерется. сейчас повезет это. Олег тебя так на дуэль ведет. Угу. Здесь Я ты верю. можешь выиграть. Ну прям тут очевидно, Олег, ты фул алмазки. Он без алмазки. Надеюсь, Олег не проиграет. Надеюсь. Я верю в него. Я, Я, в верю. Него. Я тоже не верю я верю так, что против него <свист> не, ну, он выбрал, но нет ну, плюс, вернусь, ты, мы очень тебя хорошо, Олег, верен прям весь просто, Олег, мы в тебя все душой верим. верили Вот все деньги на тебя поставили, да. которые деньги у нас были прям вот... Костя, придурочный, я ему написал, что я в АФК отошёл. А, да? Да, да. глаза разовут надо. А, мы на тебя а не... я ФК, мы да. Поздравили. Олег, хочешь? Надо... Ты пот... Будешь, потерял. Мы потеряли за тебе миллион денег. Да, да, очень. Мы просто на тебя все деньги поставили. Поставили. Кто победит? Мне кажется, синий вот, мне, вот, мне тоже кажется, хагвяки, потому что на того ну, потому третий, десяток раз ставлю, но всегда проигрывает, как бы. мне кажется, это волки Ненавижу, нет, волки они легкие. волки, они просто прыгают много, если их у -у. просто бить быстренько, и вот использовать мой идеальнейший шарп, мой идеальный шарп, я тебя они не слесли? А мне не слесли, потому... Я... потому что мы вообще ничего не слесли, потому что на Мне вообще слесли, у меня Типа, mm -hmm. они очень легкие, потому что они прыгают на тебя а с моим нет. моей яростью, я просто не помню. ваги Подгибайте. Подгибайте. Да супчики съешь. Ну, вот, Подъехала. После, кстати, тогда, когда мы с тобой дралили, то он -то не выиграет. Лука, что ты думаешь, выиграешь ты, ты или нет? Ну, нет, я не, не, не, не, не а верю. Ты меня можешь, ну да, мало, а мало, это мало-мало. Маловероятно. Мало-мало. Вот так. Может, мой... Я растяжка, Я ничего делать я не могу, могу ярость, потому что меня. Их нужно выиграть очень и Лука, если ты выиграешь, я тебе сказала. Я тебе на шампуры насажу. Я поставил против Луки, и Лука выиграет. Нет, лука не выиграю. Лука. Лука. Я сказала, я лука на тебя шампуры насажу. Следующее видео будем письмо. Ну, минус 42 монеточки как бы почему когда я в Лука, себя скажи, не верю я Лука, почему, Лука, почему когда я на тебя оставлю я, я, я не знаю так кто победит какой-то или... Какой mm. Какой другой дура я поставлю на другую дуру я на поставлю на неедор потому что, не то -то... что даже дура? Это я не я буду лежит, ставить на негде, да, не на, ну, на чернокожего человека, Это все не будем говорить не так и осуждать. Не, не мы не расистки, вообще Мы не мы не Флинди. Мы не Флинди, мы не Флинди, мы осуждаем. Флинди не осуждает, Флинди сам их, так называют. А, дядя, дядя, не суши и О, я плюс, спасибо. плюс маме. Мани. Ну-ка, то я буду в дуэли. Я хочу, хочу. уже в дуэли. Какой-то бомж или какой-то бомж? Наверное бомж. Полярные мишки, вот это вот полярные мишки, они сложные. У меня у меня это М -м -м. связка, и я гороховая просто. Чё, у меня еще сила такая-то там. На него 200 залью, не да, сотку даже. Все ну, серьезно все поставили? поставили. Все думаю, по 100, по 200 поставили. Думал, только я поставлю. Я тоже думала, ну, -то я поставлю. Дед, индюк тоже думал и в суп попал. Погоди, mm -hmm. у меня же есть шарф. Надеюсь, мне шарф будет спасать. Тут немножечко. Я бы что пугаюсь, потому что шарф не спасает. Но я надеюсь, шарф спасет. А Вери мой шарф, который меня будет регенерировать. Шарф. Ярость использую. Знаешь, когда тебя. ты в него веришь, он тебя хит... Да, Шарт, ты же шар, моё золото. Да? Ну, он зарегинил? Будет. Он зарегинил меня несколько раз. Угу, ну, не... пошёл не... Шарт нафиг. Значит, он тебе Буду изменяет Буду банить вордулака. Он тебе изменяет а, Шо... Я тебя забаню. Алхимик это... это алхимик его это... нельзя не... банить. Это, это дорогу, сразу, сразу осуждение всего мира. если ты в ртулака забанишь, то тебе, тебе это ничего не даст, потому что эм... не тогда не забанится паладин, барахольчик, а, да. древний. Вот эти классные. А, да, а тебе повезло. То, Пауки. Пауки да нормально вроде не медас не откатился не медас не откатился блин мне сейчас так я я токсик. я Токсик, я я я токсик. я я я я я я ну, вот Коты, не должны выиграть. Коты должны выиграть. Я ни на кого не ставил, но ты должны выиграть. Я верю в тогда. Нет, у него мало хп. Он просто верь, меня он надоел. Ну, Костя, ты немного не заработаешь, ты поставил в поле 16 золота. 22 вообще Очень богатый. Поставил 16, получил 22. Я сейчас от полков сдохну, ёшка. Ну все, я выиграл, как бы. Я не отстал. Ну, что-то толстая толстая толстая. У меня такая прорисовка дальняя. Давай, Лука, только 14-я волна, 16-я, -я. я исправил, не надо мне тлякать, как-то, это будет им. замедление. Фу... Костя, хочешь мне позавидовать? У меня фуловая И что? Мне зато что хоть... У меня У тебя на фуловая маске есть защита от снарядов? А у тебя есть тоже защита от снарядов? Только не в ботинках. Ничего не понимаю, все она равно, она тем броди, будет края, Ни связки, ни отравления. Ни отравления. У, у меня все идеально. У меня только замедление. замедление. У меня только замедление. У у меня замедление второго уровня. Поэтому они будут очень долгими, очень медленными. Как черепахи. У есть. Череп... У меня есть черепаха дома. И Ой. эта черепаха далеко не медленная, если что. Это все, мифы, то, что черепахи медленные, черепахи, знаете, какие-то мудрые. Не, нет, не знаю. Нет, они очень медленные. Но они когда они быстрые, боятся, они черепахи... боятся. Они, типа, нет, они, когда их, на них, типа, когда им надо, они очень быстрые, когда им надо, они медленные. У меня черепаха на полмашины бежала, когда мы ее купили. Но Может, она, она бешенством это... была? Может, это... ей спит вкололи? Нет. Зелье. Зелье скорости, ей скорости дали. И, ей и дали. И зелье скорости четвертого уровня. Нет, пятого. Да, да я на пушку. десятого. Короче, она... А кроликам? <свеч> кроликам <свеч> дают зелье прыгучести. Да, а да. А черепахам зелье замедление. Зелье замедление и скорость. Иногда. Но и нет, защиту. Черепахи, черепахи, Чаще всего они очень быстрые. Да, так, еще они жрут. Не вдевайтесь. Они жрут, ну не знаю, черепаха она жрет на срок много. Но срёта там много, могу сказать. Срёта там очень Стрет? много. Олег, мы еще. снимаем мы тут обсуждаем. Сколько черепах срёта? Новая информация. Так. Сколько срёта черепаха? Черепах. По словам Олега, черепаха срёта тонны. Олег не успевает чистить клетки от такой кучи. Поэтому Олег вызывает сантехников, чтобы прочистить трубы. Я думаю, почему в Казахстане дети боятся хагиваги. В дети не боятся ваги, У нас сейчас каждый третий ходит с этим хуги-муги. Да тут мем, короче. Кто не видел, пишите в комментариях. Что с вашей мемы сразу связаны Мем. С И там, короче, мем в Казахстане. Да. Казахстанский мем. Ань? Дети Казахстана боятся Хаги-Ваги. хаги, -ваги. хаги -ваги угрожают а, детям. Детям. Помощь Укра... Ой, Украина, боже мой. Господь, не приведи мне. Украина, да. Как тебя зовут-то? Не, я проиграю. бог я проиграла, скорее всего. Так. Поставлю на луку. Нет, на меня не надо, это ошибка. Это Это ошибка. Я не успел поставить. Я не сказал, что не на меня. Это ошибка, кстати, на меня как огромное. Ты выиграешь. Лицо сломаю. Не я не выигрываю. Ты видишь, как я стреляю? Вот и не выигрывай. Не надо выигрывать. Луки а, косоглазий. Да, у меня сквероса. Лука. Шарт, пожалуйста, мой золотой, пожалуйста, Шарт. Шарт, умоляй. Шарт, давай сейчас. Давай, работай, Шарт. Да, шарт. есть момент, когда он тебя подводит. За это я терпеть вот, не могу. Он... Лука, ну-ка проигрывай, я сказал. Лука, быстро. Ты посмотри на эту скотину. Ярусь, ну, проигрывай. Ну, чё ты бегаешь, на? Лука, уже Лука ну все, пора умирать. Твоя смерть Лука, я, я тебе, я тебе сказал взрыв. проиграть. В чём я проблема решаю, была морально. проиграть? Берёшь и проигрываешь, Лука. Лука ой, шар, ты мой 12 участников и... осталось. Что за раньше я до Раньше был Че, он шар подводит, шар да? Не понял, но очень интересно. Да что за чешуницы? Что за волна? У меня и и все будет. Вы издеваетесь? У нету, у меня тоже нету <связывания> лук. Чешуница на... края на... просто. Я только я сражаюсь броню бы скачивал. Я все на броню скачиваю. У меня защита 3, защита У меня защита 4, защита 4. А я не помню. Ну как? Тебе память. То тебе лень, то ты не помнишь, то тебя склероз, то еще что-то. То тебе почка отказала левая. Тебе уже перестала быть на всю лень, тебе уже, уже не помнишь. А Нет. дальше как будешь, тоже лень? Так. Как так? Вот какой ты пример подаешь, подашь потом я своим детям. Вау, я, я дожил вау. до нее тоже. Я Тем тоже. у меня рекорд, Ура. как бы <laughs> больше двадцатой волны. Я почти дошел, не почти дошел до босса Скорпиона. Что? И в конце что? мне надо было умереть. Я так... М -м -м, спасибо. 20, 20, 20 раунд без мяч. Я круженый, что? Пайковая. Раунд, парень, у, меня а? у, меня у меня все нет есть. У меня... меня не регенерирует. Кстати, на боссе он не работает. Вот, что сказать. Шарт? Да? да. Прилерот, сказать, бы это было? Это, ну, немного раньше. Он а работает, что, но Они очень еще редко. Козлы такие, Я жизнь потеряла еще одну. О, бедный Олег. Они летят, Нет. как комета, шипы. Ой, а, Олег ну Только жесток. порадовался. Жестоко, Олег. Олег только порадовался. Дожил, и тут все. Уже не дожил. Как бы Олег дожил. Так, я дерусь. Ну, я а кстати, он дожил до 20 -й. Да, он сказал, дожил до 20 Ну умер. Ну, умер. все А умер на 19 Ну, дожил или нет? Или да. Так, сейчас вы мои сладенькие дайте все в ряд. М -м -м. И вот крова. Они мне сносят. Почему лук-то не мощный. Что делаем? Я хочу иди это закончил связь потому ну, что -то... сейчас кажется был уж работает чел. Боже зомби такие трупные. Ну, И не убьют мало, но они много. Это я рекомендую, что у меня сколероз, я еще иду хинстал. Мало того, что если у меня сколероз, я иду хинстал. Возможно, и штрипаем. Без мяча, серьезно, мне надо без в... А нет, я не духой. Мне кажется, я сейчас потерял жизнь. Но Может, человек потребуюсь. радуется, победил? конечно, кринжовый чел. Ну ладно. Ну, Какой обещал парень сделал спинной. Ну то сих пор нечёшь. Хочу... Придётся одним луком их а, избивать. Ой-ой-ой, нифига. Я забыл, что сейчас... Они, они жёсткие. Да, это минус. Да не то, что они жесткие, Я забыл, что вообще это волна сейчас. Ну, я могу, конечно, попробовать... А... Они мне сняли почти все хп, но слава да, богу. Да, у, у меня за один удар просто. Нет, нас... У меня все вс норм. Вс, у меня минус одна. У меня горит. Садник горит. У меня все норм. У меня не очень норм. Боже, меня бесит этот чел мастер оружия, который бегает. Просто узбек китайский. Узбек уйди от меня. За мной два узбека гоняются. <связывая> Кто-то умрет, скоро лука. Да, это я. Я сплерос, сплерос, спаси меня. Два хп. Ну что, ладно. Они а еще быстрее сняли все, мисс. Сплерос мне не помог. А у или? Интересно очень. Он долго писал. долго очень писал? Я сдох. Типа у меня смирался. был один ул. Я сдох, потому что у меня был один ул. Если бы... мне просто надо отбежать и стрелять. Он бедный тут. Никто. вещь инвалиды. На вас по одному чел поставил. О, ты просто ты его за... Выстрел, ты его убегал нас сколько я денег заработал? Вот, вот, вот 72. вопрос. Рубля, ну, 72. два рубля. 72. монет ладно Что я сдох в Киме. Nice Ким Найс, Нормально. 23-я волна. Да? 7-я Сколько ты монет получил? 72. -го. 72 -го. Нормально. Да, 72 а в той мы дошли до 27-й, получили... Сто с чем 1, вроде бы это мало. Ну да. Ну что, блин, мало David. Сейчас блин. <свят> <невозможно>. меня. <свят> дали бы вообще дохнище. Просто чел. Боже, чел смеется, то что... Ага. Просто чел смеется, то что он дурак. Ну ладно. Uh -huh. Минимум топ-2 Но я посмотрю на минимум топ-2 Минимум топ-2 ну. Так, босик Здравствуй, мой хороший. Я тебя ждал. Так. Оп, обстреливаем. Обстреливаем. Кого ты там обстреливаешь? Боже, Райдзи, не пасть свою. Я снимаю, ты тут заходишь и вякаешь. Угу. А вот Галим. Я до 25 не даже. Лука поддакивала 2-8. Вы приговариваетесь к казни. Райт, ты меня не услышал? Ты понимаешь, сейчас идется сидеть. мы снимаем, понимаешь? Смысл слова Как снимаем. сидеть в дискортике? Это тебе мешает. Райт просто заходит. Может, мы снимали вообще чуть нибудь Так. Чего потерял жизнь? Ну, его... Я тебе люблю, ну хоть. Ты можешь перенести его? А на тебе же тебя три. Он не чувствует. Зато он яблосый. Прошел на Изи. А он... он потерял милую две жизни, и поэтому он лох. Чел просто писал Изи, изи там. Изи. И сейчас он, он проигрывает и пишет Изи. Изяй. Изяй. Изяй за 30 минуты. Одна что, себя, у него. Я, я пока отошел, я попустил 6 волн. Я пока умер. Я умер. На сколероз. Набойся. Я звал на помощь сколероза, он мне не помог. Ты как Джин по-твоему, Джин по-твоему. По твоему зову прилететь, Он должен был сколероз прийти. Он не пришел. Он неблагодарный. Ну-ка, скалероз не излечим. Угу. Не столько. Ну, Правильно, даже так... не да. До... Луку недолюбливает. До... Не скалероз. Он не хочет приходить. На помощь. Неужели Костя проиграет в этой дуэли? Да, я проиграю. Нет. А он дура. Только да. Клиента. Дура славы. Нет. Просто... Какой плохой мальчик. Где смех? Ну, сейчас он пишет. Собака пот. Собака в женском роде. Пот нос. Под... Под... Под... Я не понимаю, что он под пишет. Ну что, что такое пот нос? нос? Я тоже об этом. Я единственное, что разобрал, это собака в женском роде. Mm -hmm. Только более грубой форме. Все. Угу. Калирос, ему поможет. Ай. Калирос, а может у него крымс? Задержался. Или... Мне интересно, как он бегал быстро, когда на нем замедление два было. Угу, кроме этого у него еще захлени. Калирос и четыре еще. Все понятно с тимом что то он написал, но я за игроки не вижу. И где-то там что то там чё-то там, там. Я хочу, чтобы он сдох. Жду уже пол чё-то там. Очень интересно. О, Даня. У нас седьмая волна, а я даже не помню. такой кринжевый чё? Это как, помнишь тот самый? Да. Как тут? Не помню его имя, но просто. Надеюсь, он умрет. Че? Следите за ним, посмотрите, умрет он или нет. Так, а как кто это там? Я хочу посмотреть, как он играет. Так, что он стоит? На него бегут, он бегает. Он использует шипы идет марш. Он пугает, их прям, он бьет их, но то, что он прям очень близко с ними стоит. Угу, а он нет. использует он пьет исцеление да. и очень молит. А он не скорее и Он шизофр... пьет Знаешь почему, Олег? Потому что я него а, чем Да, ввичал. Да, ввичал. Да, ввичал. Да, ввичал. Да, Да, его смеха. Ну, говорю, смех его это просто, просто показуха. Просто это смысл от смеха на ноль. Такой же смысл от смеха на норму. показуха, типа он такой классный, крутой. Брутальный, да. Просто с одной жизнью выживает. Просто кому-то пипец. кому мне? Кому-то да пипец. Да не дождется. Но он просто какое-то другой. Uh -huh. uh -huh. вот Кому-то, но не мне, явно. Да, я верю в тебя. Так, чё Так, чё у этого? Так, чё приникал. ты. Угу, мне Так, у меня ну броня лучше. ну пожалуйста, смех. Смех а -ха -ха. дебила идиоты. М Манон, Манон даже учится смеется. Хаха. Как я тебя смеется, я же видела в Майнкрафте так смеется. Хаха. Я не огненную карту, особенно с ним. А Ой, за кем-то наблюдать. Я иду. У нас же была еще какая-то огненная карта, почему такая-то осталась? Слава богу, потому что я ненавижу наиже огненную. Когда я выигрываю нечаянно, когда я не верим в себя, но я выигрываю. Блин, ну не смейся. Оболт, а оболт. А он меня а выигрывает, он просто рода. огненная карты, вот это его карта, а -ха -ха. где он может выигрывать меня. Блин, ну кстати ты неплохо. Да, это одна карта, где он может меня выигрывать. Ахаха. Ха-ха-ха, как -ха. смешно Ха-ха-ха Блин, такой кринжевый чел. Ха -ха -ха. Дайте Оскара Ха-ха-ха Я бы сказал, что, но я снимаю. Я вам потом скажу, когда мы перестанем. Я снимать. Не рос. Так, я скажу, как. Я скажу новости, когда он кони винит. Это не в этом раунде. Да, он просто ее разнес. Я вс. И, блин, надеюсь, что до скорпиона даже. О, нет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Аха-ха-ха. А вы видите, Костя, вы видите все, что мы в чат пишем? Нет. Ха-ха-ха. Жалко. только... Мы тоже с толку угораем. Мы тоже с такой угораем. Ну как с такого чела не угорать? Меня сажали. Нет, ведьми умирать. Негодно да, у него ведьма. ведьма Все. Который... И прошел? Нет. Нет, ну он он не прошел. Две да ведьмы. А вторая ведьма. Стой, Ли, Ой, крипер, крипер, давай к нему, к нему. Они его немного зажимают. Правильно делают. Он, он, он, он да. пытается разобраться с ведьмами. Можно крипера, они его зажмут? Я хочу, чтобы крипер, он, он с массайма оттуда выпал. Он уже забрал панорамную. Давай, давай, крипера. Привет. Ну, давай сей души крипера. Крипер. Он, я как Крипер. не люблю, как Крипер. я и хотел. Он не сольется Моя на крипере, работает. он умеет играть. Отличие от нас. Не, он не сольется. Не, я же знаю, что у него шизо... Не, он не сольется на крипере. Шизо, блин. А я уже забыл. Да, у меня шизо. <существует> <существует> а, у меня скелерос. Практически. Я уже на секунду забыл слово сколиоз. Сколиоз. Есть еще такое. Да. Уже Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Жалко, что они нас не видят. Мы тут так в Да, мы тут угораем слухой. Не рядом у нас видит. Нас не видят, Жалко ха ха ха ха Это самая смешная игра. Я могу вот так вот смеяться. Делать голос Манон. У меня каждую серию. Хлыка, у меня вообще четыре роли. Бедный Олег. Хлыка в какой-то жропе вообще. В жропе вообще какой-то находится. Его сфере. Каким вас. Его... Делим, из вас попал только ты. Угу. И надеюсь, так будет продолжаться. Тайлерус! рост да Дай Лирос, шизофрения. Забудь, как драться на секунду. Пускай на секунду забудет, как драться. Я буду. Я забываю все для меня. на 10 секунд, так как быть. Сейчас кто-то под... и доскльется. Да, Надеюсь, мне кости значит. А Много. Ой, Ты вряд ли выигрыш, но Ты должен. Всей, всей страной верим. Ха. Весь мир. А, молодец. Ты же наша зуба. На Порча в тебя, в тебя работает. работает. Порча. Работает. Он забыл на секунду. Как е, понимать, э, кто такой крест? А что а. такое Лаки? Лаки, это, это типа лучник. Боже, агра просто сидит какой-то. Богдан. Наверное, его Сулиманов. Богдан сидит там такой. В школе учиться агрессивный мальчики. Вот тут Богдан. Он у нас такой агра мальчик такой. Богдан Богдан он умер. Вот, да, Он, надеюсь, у, него, у него хп у, него хп3, у него маленькая хп полосочка. Ох, Его убили. пиши как ха, -ха, -ха. Ха, -ха, ха Не забыть Ха-ха. Ну. поможет. Ну вот я буду Всем лайки, подписывайтесь на канал, С вами был Ха-ха-ха.